Зачем же нужно лечить молочные зубы? Они же все равно выпадут. Надо просто почаще заглядывать в рот к своему ребенку. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом ролике вы узнаете, что делать, если временные зубки вашего ребенка разрушились. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца и расскажите о нем друзьям и знакомым. И вы можете скачать памятку об уходе за молочными зубами, нажав на ссылку под видео. Также по этой ссылке вы можете записать ребенка к нам на консультацию. Очень часто родители детей приходят к нам с вопросом, зачем же нужно лечить молочные зубы. Они же все равно выпадут. Да, конечно, временные зубы выпадают, сменяются постоянными, но это как бы ни в коем случае не умаляет их достоинства и важности. Во-первых, временные зубки нам крайне необходимы для постановки речи и образования у детей. Кроме того, они выполняют функцию жевания. Когда у ребенка имеется полный набор временных зубов, он полноценно пережевывает пищу. Жевание способствует формированию э, и росту челюстных костей. Как же заметить родителям, когда происходит время смены временных зубов на постоянные? Надо просто почаще заглядывать в рот к своему ребенку, и вы заметите, что временный зуб шатается, он выпирает, ребенку неудобно кушать, жевать, он жалуется, что ну, там какой-то дискомфорт, даже вплоть до болевых ощущений. И, конечно, сразу нужно вести его к стоматологу, и стоматолог определит, что там уже подошел постоянный зуб, и надо просто аккуратненько удалить мешающуюся коронку временного зуба. Крайне необходимо лечение кариса, потому что у детей такая особенность строения зуба, что очень быстро инфекция проникает внутрь. Если у взрослого кариес развивается несколько месяцев, то у детей вполне достаточно одного месяца для того, чтобы уже приобрести необратимые последствия, вплоть до гнойных воспалительных процессов в челюстно-лицевой области, что может закончиться госпитализацией, не говоря уже о банальном удалении молочного зуба. Именно поэтому мы стараемся тщательно и вовремя осматривать всех детишек где-то раз два, в 2-3 месяца, приглашаем всех на профосмотры. К сожалению, часто бывает, когда стоматолог и вся современная медицина не может справиться и сохранить временный зуб. Это приводит к раннему удалению молочного зуба. Что такое раннее удаление временного зуба? Раннее удаление временного зуба происходит за несколько лет до его физиологической смены. Мы же знаем, что природа не терпит пустоты. Если мы рано удалили временный зуб, то соседние зубки начинают наклоняться в эту сторону и уменьшается расстояние между ними. Это приводит к замедлению роста челюстных костей, нарушению прорезывания постоянного зуба, потому что ему просто банально может не хватить места. В результате мы можем получить неправильный прикус уже в постоянных зубах. Поэтому при раннем удалении временного зуба мы направляем детишек на консультацию картодонта для изготовления временной пластинки. Для того чтобы эта пластинка сохраняла место для прорезывания постоянного зуба. Природой заложено физиологическое рассасывание корней, то есть рассасываются корни временных зубов за счет того, что подрастают и выходят на поверхность постоянные зубы. Однако далеко не всегда. Этот процесс происходит гладко и ровно. Зачастую временный зуб еще находится в полости рта, а постоянный зуб прорезается либо язычно, либо щечно, то есть не совсем ровно, не в зубной дуге, как это хотелось бы. Если у вашего ребенка молочный зуб мешает прорезыванию постоянного зуба, то приводите ребенка к нам и мы удалим временный зуб для того, чтобы постоянный вырос ровно на своем месте.